Госдума готова собраться на экстренное заседание в пятницу, чтобы рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра. Владимир Путин предлагает на этот пост Виктора Зубкова. Теперь уже ИО главы правительства Михаил Фрадков получил орден за заслуги перед Отечеством. Подавая заявление об увольнении, он сказал, что хочет предоставить президенту полную свободу выбора решений. И Юго-Восточная Азия в напряженном ожидании. После мощнейшего землетрясения в Индонезии во многих странах действует предупреждение о цунами. Уже 39 погибших. В больнице умерла еще одна пострадавшая во время терактов в московском метро. В столице Траур к местам взрывов несут цветы, в храмах панихиды, в моргах опознания. В крупных городах России, США и Европы усилили меры безопасности. Особое внимание вокзалам, аэропортом и метрополитену. Разыскиваются пособники. Милиция составила фотороботы двух женщин и мужчины, которые сопровождали террориста. В дело вступили психологи. Службы экстренной помощи получили сотни звонков на горячую линию. Уже 39 погибших. Раненая девушка скончалась в больнице сегодня утром. В Москве день траура. К местам взрывов люди весь день несут цветы. В храме Христа Спасителя прошла панихида в память о жертвах терактов. Милиция разыскивает сообщников. Террористок-смертниц уже составлены фотороботы. Меры безопасности усилены по всей стране. Сотрудники МВД патрулируют метро, железнодорожные станции, аэропорты и автовокзалы. Дмитрий Медведев хочет ужесточить наказание для террористов и предложил поправки в уголовное законодательство. Египетское временное правительство выборы переносить не будет. Недовольные тысячи стоят на площади Тахрир на приговор летчикам в Таджикистане поправили и отправили на рассмотрение. Заседание комиссии уже завтра. Впервые с 2004 года к власти в Испании пришли консерваторы. Их первая задача ⁇ вывести страну из финансового кризиса. В Нью-Йорке предотвратили теракт. За мужчиной, который собирался взорвать полицейские участки и почту, следили больше года современники новая Элиза Дулиттл. Впервые за 16 лет знаменитый Пигмалион выходит с новой героиней. Отмечу, что он станет одним из крупнейших проектов подобного рода в мире. Любые дороги дороги. Про строительство железных и тех, что с асфальтом, говорили на совещании президента. Один на всех. Номер 112 стал единым для спасателей, пожарных и скорой помощи. Куда же денутся 01 и 02? Что ты сделал? Суд требует пожизненного. Адвокат настаивает, что его клиент не вменяем. В Белгороде судит Сергея Помузуна, который убил шестерых. Очередной день чемпионата мира по легкой атлетике в Лужниках не оставил нас без медалей. Правда, они не злоты. Спасают всем миром. На Дальнем Востоке в Аморской области строят дамбы и вывозят людей. Наводнение пока не ослабевает. Сноудон опять злит американцев. По его информации, якобы по сольству США в Москве работает сервер шпионской программы. А вот информатор Брэдли Мэйнинг может получить Нобелевскую премию мира. Подписи в поддержку уже собрали. обстреливают Донбасс в Минске. Сегодня вновь соберется трехсторонняя контактная группа. Обсуждать участники будут отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров и особый статус республик. Почему горел теплоход? Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Баргузине-2. Выяснять все обстоятельства будет специальная комиссия. Более 100 эвакуированных пассажиров доставили в Иркутск. Поддержка с воздуха. Вашингтон заявил, что готов к авиаударам по правительственным войскам в Сирии. Белый дом намерен любыми способами защитить свои лагеря подготовки умеренной оппозиции. Проверка на точность на подмосковном полигоне Алабина. Сегодня стартует второй этап соревнований по танковому биатлону. Пока лидерство удерживают танкисты из России и Сербии. Наша сборная готовится к игре на чемпионате Европы по футболу. Матч начнется через три часа. Готовятся и полицейские. Меры безопасности во Франции усилены. НАТО наращивает силу у российских границ. В Прибалтику будут три батальона. Еще один станет в Польше. В Москве обещают не оставить без ответа такое усиление. Юрий Чайка переназначен генпрокурором. Сенаторы единогласно проголосовали за продление полномочий еще на 5 лет. После голосования Чайка поблагодарил президента и парламент за доверие. Спрос на нефть будет стабильно расти. Глава Роснефти Игорь Сечин дает прогнозы в преддверии открытия Петербургского экономического форума. Уже завтра там ожидается более 10 тысяч участников и гостей со всего мира. Оперативное развертывание состоялось первый день и первые выводы масштабной проверки боеготовности во всех четырех военных округах. На этот раз призовут их граждан в запасе.